Добрались мы до Волгограда Как я и обещал, на обратном пути Солнце вот-вот уже сядет Кстати, она на реставрации проехали мы сегодня больше тысячи километров устали очень ноги еле идут но все-таки успели до заката до темноты сейчас уже практически закат успеем ли ее с фасада снять не знаю я здесь не был никогда Моя супруга была в детстве. Камера работает. Ну. Покажи, какую то момент Это сказали. Стой. Стой. А Сейчас около восьми часов летела. Link in card Soap This is 6thminist too long I'm cleaning this sometimes or I'm judging with credit I'm like inεί kaboomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom Yeah. Uh -huh. Сонка, встану наверху. Смотрите, <связи> где я шагану вверху. подошло к концу наше очередное путешествие в Крым. Как ни печально, но всему приходит конец и нужно возвращаться назад. Вдохновляет лишь то, что не за горами будет новое путешествие, и еще неизвестно, куда мы поедем и что интересного нас ждет. Подводя итог поездки, можно сказать, что в этот раз нам удалось полностью осуществить все нами задуманное. Почувствовали, что такое кемпинг. До этого мы никогда в нем не отдыхали. Почти через день купались и валялись на пляжах судака. Благо, с погодой повезло. Посетили новые интересные места. Это и древние пещерные города, и мраморную пещеру с красивейшими сталактитами. И чудесные горные тропы невероятными пейзажами караул Коба, и водопады Долины Сатера, Массандровский дворец императора Александра Третьего, и даже Мамаев курган на обратном пути. И на все это мы уложились в две недели. Если говорить о затратах, то на двоих взрослых они составили 53 тысячи рублей, из них на топливо 21 тысяча рублей, 18 тысяч на дорогу и 3 тысячи на поездки по Крыму 11 тысяч на жилье в Судаке за 11 дней Кемпинг бесплатный 2 платные экскурсии на 1400 рублей Мраморную пещеру 2 по 600 И наездки в Кармен 2 по 100 15 600 рублей ушло на еду и прочие излишества на подарки и сувениры около 4000 рублей. И на этом, пожалуй, все. Уставшие и довольные, возвращаемся домой. Нам еще остается около полутора тысяч километров. Всем пока и до новых встреч!